Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить тюльпаны из зефира. Кому интересно, оставайтесь со мной! Для начала необходимо взбить пюре. Для этого мне понадобится два белка крупных яиц, маркировка, например, на Д0, либо ДВ. И здесь у меня яблочное, уже уваренное пюре с сахаром. Я брала 300 грамм яблочного пюре и 150 грамм сахара. Уварила до такого состояния. Вот оно у меня холодное, с холодильника я достала. То есть очень-очень плотная. Если вы хотите подробный рецепт приготовления зефира ручным, либо планетарным миксером, ссылочку оставлю под видео в описании. Или сейчас у вас появится в подсказках. Соединяю в чаше обе массы. Пюре необходимо хорошенько взбить, чтобы оно держало форму. На это у меня уйдет минут 20. Вот так у меня взбилась масса. У меня прям вся на венчик намоталась. Отставляю ее в сторону. Займусь сиропом. Для сиропа мне понадобится кастрюлька. Можно с толстым, можно с тонким дном. И так и так получается. Сахар 350 грамм. Дальше вода 160 грамм. И агар-агар 12 грамм. Перемешиваю и ставлю на огонь. Мне нужно уварить до 110 градусов, либо до тянущейся нити. Вот Сироп я уже выключила. Все, сироп готов. И тонкой струйкой вливаю в мою пюреобразную массу. Зефир готов. Вот он такой плотный, стабильный, самое главное. Насадки, которые я буду использовать. Круглая насадка, диаметр здесь примерно... Ну, 1,8-2 сантиметра на выходе. Это будет основа. Дальше, не знаю, поэкспериментирую с насадками, которыми буду отсаживать листики. Значит, эта насадка вот такая изогнутая. Номер 123. Это насадка из набора китайского. Она без номера. И здесь тоже примерно на выходе 2 сантиметра. И для листиков вот такая насадка с уголком загнутым. Специально делать листочки для тюльпанов. И красители у меня здесь водорастворимые гелевые, кредо, сиреневый, розовый и зеленый. Также я подготовила пергамент, нарезала квадратики ну и, соответственно, кондитерские мешки. Для начала беру круглую насадку и отсаживаю такие конусы, как башенки. Высоту где-то сантиметров. 5-6 вот такие получились как раз сейчас немножко постоят стабилизируются и будет проще отсаживать лепесточки делю примерно на две части какая-то больше, какая-то меньше значит мне нужно украсить в зеленый и в розовый в розовый я могу добавить сиреневый и получится какой-то тоже интересный цвет чтобы цветочки смотрелись по-разному добавляю зеленый краситель накладываю понемножку насадку буду использовать для розы 2 сантиметра, которая Прямая, и остальную массу сразу в духовку беру по одной основе на гвоздик вкладываю. и теперь необходимо сделать три лепесточка для начала Один, два и три. Верхушечку так вот прикрываю, чтобы не было видно. Хорошо надо прилепить, чтобы он не свалился. Здесь широкая основа получится, по четыре. Вот так. Все, готово. Ну что, тюльпанчики отсадила, осталось сделать листочки. Вот я достала теплую массу, обязательно ее промешивайте, потому что она пузырится, немножко она оседает, но это не столь важно. С учетом того, что массы маловато, на мой взгляд, хотя я не знаю, должно хватить, сначала сделаю по два листочка, а потом, если что, добавлю третий. Итак, тюльпаны отсадила, заляпала все, конечно. Оставляю стабилизироваться на 6-8 часов. Сейчас у меня поздно, ночь уже. Поэтому до утра, до следующего дня. И завтра уже покажу сборку. И немного того, что остается за кадром. Это мне нужно собрать, помыть, сложить и убрать в ящик. Наступил следующий день. Я уже подготовила подложку, вырезала ее круглую такую. Это пеноплекс. Здесь 2 см толщина. Продается в строительных магазинах большими листами такими. Так что много получится таких основ. Диаметр у меня 18 см. Мне понадобится белый пергамент. Я просто оберну круг и скотч. Итак, вот что у меня получилось. То есть это будет верхняя сторона, где буду устанавливать цветочки. А это нижняя сторона. Здесь такая абракадабра, которую необходимо прикрыть. У детей взяла лист для рисования. вырезаю по диаметру моего круга. И буду приклеивать на горячий клей, так как у меня нет двухстороннего скотча, к сожалению. Зефир стабилизировался. Такой пружинистый, к рукам не липнет. Но все равно необходимо обвалять в сахарной пудре. Вот этот пергамент с донышко я снимать не буду, потому что мне необходимо, чтобы именно донышком он прилип к моей основе круглой. Беру сахарную пудру. И вот прямо с основой, с бумажкой, вот так посыпаю. Лишнее я уберу с помощью кисточки. Осталось только установить. Теперь я бумажечку эту снимаю. И приклеиваю. В данном случае даже не нужны зубочистки. Вот что получилось у меня в итоге. Насадку нужно брать пошире, сантиметра 3, чтобы лепесточки эти смотрелись покрасивее. Так что учитесь на моих ошибках, делайте выводы, приобретайте то, что вам нужно, если вы этим хотите заниматься. Ну, У меня был эксперимент, мне понравилось. Так что кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы, с наступающей весной. Пока-пока. И как я буду упаковать у меня прозрачная э, такая пленка как для цветов вот я отмерила приблизительно сейчас я складываю уголки сначала 4 уголка вместе и теперь подбираю вот эти вот торчащие края